Всем привет, ребят, всем привет. Продолжаем прохождение ходячих мертвецов. Так, в прошлой серии мы с вами остановились на том, что у нас пропала Клементина, и, соответственно, сейчас мы идем ее искать. Не забудь, кстати, подписаться, прожать лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Это этот хрен. Вот стопудово тот чувак с рацией, который с ней общался... Он ее спер. Так, постоянные шумы и мусорные баки. Давай посмотрим мусорные баки, чем там можно найти. По сути, это ничего, наверное, я думаю. Напугал. Да ладно! No. No. No. No. Oh, Ли? Ли? Ли? Ты здесь? Ли? Ли? Добыть да того не может. Ли? Надо показать. Чья это кровь? Моя. Oh Боже мой. Не может быть. Не может, блять, этого быть. Никогда обо мне беспокоиться. Клементина пропала. Есть вероятность того, что она сама сбежала? Нет. Исключено. Тогда кто, черт возьми, ее забрал? Я не знаю. Потому что вечером Вернон пришел ко мне и предложил взять ее с собой. Сказал, что так будет лучше для нее. Сукин сын, я так и знал, что нельзя было доверять этому мудаку. Где бы она ни была, я должен ее найти. Okay. Ладно, что minutes? тебе нужно от нас? У uh, Клем возможно не так много времени. У нас больше шансов найти ее, если мы пойдем вместе. Кто со мной? Мы все в ответе за Клементину. А в твоем no состоянии ты можешь не успеть помочь ей. Ей нужна наша помощь. Need вся наша помощь. Чертовски верно. Мы не можем позволить тебе сделать это в одиночку. Вы we'll yeah. уверены в этом? Это может быть опасно. В противном случае что, день за днем в этом кошмаре? Мы уверены, Ли. Веди нас. Ли, друг. Ты you know, you know, знаешь, что мы не безразличны, Клементина, и я христианин. Но я задаю себе вопрос, если бы это я просил тебя о помощи, просил тебя рисковать жизнью, сделал бы ты это для меня? Потому что уже много раз, когда ты этого не делал. Пенни, друг, я прошу тебя, я не могу сделать это в одиночку, мне нужна твоя помощь, пожалуйста. Ли, я знаю, ты поддержал меня, когда мы впервые встретились, ты действительно помогал мне и моей семье. Но с тех пор ты все чаще помогаешь себе, чем своим друзьям. Извини, но здесь ты сам по себе. А что насчет тебя, Бен? Я, я не знаю. Как, по-твоему, будет лучше? Климентина, Климентина то немногое хорошее, что осталось в этом мире. Она всегда отзывалась только добрыми словами о тебе, Бен. Сейчас она нуждается в тебе. Ты не думаешь, что обязан ей помочь? И прав, я обязан ей. Клянусь, прежде чем open, все это закончится, you я покажу тебе, что способен на что-то хорошее Я догожу тебе, вот увидишь Ладно, ребята, нам нужно найти Вернона, убедиться, что это он ее забрал Идем Я доставлю лодку к реке Думаю, я могу подождать, пока вы вернетесь Или, по крайней мере, до наступления темноты И все еще собираешься взять меня с собой? Даже после этого? Да, мы определимся, что делать, когда придет время On, Ладно, ребят, пошли. Блин, я не верю, это вообще... ушли. Да ладно, на ну, туре верно что ли забрал? где они? Похоже, они спешили, here, когда погидали это место. Вернон, выходи. я There не хочу проблем. Мне нужна here. только девочка. Верни ее, и никто не пострадает. за хрень а хотя че идут мне показалось просто люди кричат Толпа огромная это из-за поезда наверное за поездом огромная толпа тянулась походу они дошли ли климентina ты в порядке где ты Верно, сукин ты сын. Привет, Ли. Где она? Следи за своей речью. Это неверно. Лементина в порядке, но на твоем месте я бы подбирал слова очень тщательно. Временный исходит эпизод 5. Блин, так слушай, мы чуть-чуть, получается, не допрошли-то этот эпизод. Обалдеть. Ладно, соответственно, приступим сегодня к следующему охренеть. Блин, ли укусили, прикиньте, это же вообще какой-то трэш. Как такое возможно? Я, кстати, у меня было Было предположение, что кто-то из как раз лагеря верно с ней общался по рации. Вот посмотрим. Так это или нет? Так, мальчик на чердаке. Вы убили мальчика на чердаке. Мы 74% так и сделали. Клятва Гиппократа. Вы солгали или угрожали верно? Ну, Вы 66 человек, игр, игроков были честны с ним. Один дома. Вы взяли Клементину с собой в Кроуфорд. Вы 26% игроков оставили ее дома. Почти все ее взяли, кстати. По ком Колгол звонит? Вы позволили Бену разбиться. Вы 66% игроков спасли. Хорошо. Почему 66 два раза? Правда, Правда про Укус. Скрыли вы укус от группы. Вы 80% игроков рассказали об Укусе. Отлично. Ну что ж, ребят, соответственно, мы переходим к следующей главе. Ранее в игре ходя, человек, мои родители, родители придут дома, домой, меня там нет. I've На этот случай у меня рад. Эй, hey, в той коробке There's есть батарейка. Вот, тоже можешь Here. взять несколько Думаю, нам стоит поискать твоих родителей. Они всегда заезжали в одно и то же место, когда приезжали в город. Это оно, Маршалл? Да, оно самое. Вы ведь приехали в город не по железной дороге. Нам нужно уходить! По ней, а что? Клементина! Клементина! Нет. Нет. Клементина пропала. Где бы она ни была, я должен ее найти. У нас больше шансов найти ее, если мы пойдем все вместе. Кто со мной? Мы будем искать Клементину вместе. А то. Если бы я просил тебя о помощи, сделал бы ты это для меня? Мне нужна твоя помощь, пожалуйста. Извини, но здесь ты сам по себе. Клянусь, прежде чем все это закончится, я покажу тебе, что способен на что-то хорошее. Ли? Климентина. Климентина. Привет Ли. Какой же верно? Выходи. Я не хочу проблем. У только девчонка. Here. Верни all ее, и никто не пострадает. Ли? Климентина. и в порядке? Где ты? Верно, сукин ты сын. Привет, Ли. Диана, следи за своей речью. Это неверно. Лементина в порядке, но на твоем месте я бы подбирал слова очень тщательно. Что тебе от меня нужно? Что бы то ни было, я сделаю это, и ты ее отпустишь. Я хочу, чтобы ты больше никому не причинил боль. Это не похищение, Ли. Тогда что же это спасение, просто держись, Климентина. Я иду за тобой. Паршиво, но мы сможем справиться с этим вместе. Нам нужно торопиться. Как себя чувствуешь? Нормально. Не беспокойтесь об этом. Ну, ее же не всю искусали. Да, не всю. У нас мало времени. Уже здесь, охренеть. У нас ему все have меньше less. и меньше. Мы трое не дадим им войти. Ли, найди Ли выход отсюда. Так, нужно торопиться, я так подозреваю, да? Это не поможет. Так, шкафчики заодно все равно можно будет поверить, что тут вообще есть у нас по припасам. Хирургические инструменты опа реберный расширитель давайте собирать похоже на автомобильный домкрат не хочу представлять как его применяли на теле он в любом случае лежит здесь не просто так, а значит нам пригодится. Так, пошли, наверное, сразу наверх. Где-нибудь там есть выход. Ага, он здесь и пригодится. Я сейчас открою эти двери. Все хуже и хуже становится как быстро причем <свот> эпизод 5 время на исходе <свот> Иисусе какого черта происходит <свот> это укус <свот> ну What что будем doing? делать я не знаю Помоги передвинуть его. Боже, ты уверен, что поможет? Есть идеи получше? Хорошо, сейчас или когда? Я проснулся. Стойте, он просыпается, он просыпается. Он укушен, мы должны сделать что-нибудь. И поэтому ее нужно отрезать? Мы пытаемся спасти его, купить ему хоть немного времени. But this way? Вот так вот? We know it works. Вы уверены, что это сработает? No, Конечно, нет. Будет много крови? Будет дохера кровище. Что, если он умрет? Тогда остальные пойдут за Клементиной. Боже, о чем это вы, ребята? Мы тут подумали насчет твоего укуса. Если мы его удалим, может, live. ты выживешь? Я знаю, что это радикальный способ. Да ладно. А что, а что, если это сработает? Это единственный способ. выход. Что ты думаешь? Да нет, нет смысла ее отрезать уже. Нет. Мы оставим ее. Ты уверен? Да. Я чувствую, будто у меня есть время. Просто, просто присматривайте за мной. Не если не я доберусь до вверх, ублюдка, который похитил не Клем, не я не буду не очень рад иметь обе руки. Но... Ты же умрешь. Да, но не здесь. Вы, ребята, приглядывайте за эти дверью. А я придумаю, как нам выбраться отсюда. Ли. Нет, мы сделаем это. Я больше ничего не хочу слышать. Хорошо? Слишком много времени уже прошло. Он уже весь заражен, то есть. Кровь все прогнала уже весь вирус. Соответственно, нет смысла никакого. Здесь ничего полезного. Так. Обратно, что ли, да, нам ну, нужно идти, получается. Пошли обратно. Поднимаемся. Поднимаемся как можно тише. Может быть, мы сможем попасть на свободный этаж или даже на крышу. Звучит неплохо. Аккуратно и тихо. Какой-то свет. Отлично. Я должен поднимать свой зад по этой лестнице. <свист> <свист> Охренеть! Осторожно! Твою мать, о боже! Все нормально? Кажется, я обмочился. Значит, нормально. <свист> Хорошая шутка. Нет, нет, нет, нет. Ли, Ли, Ли. Oh, Боже, ты живой? Поднимайся. Я жив, вроде. Ты должен up. подтянуться. Отлично сработано. Как же быстро он с... начинает плохо себя чувствовать. Охренеть, сколько их. Орда какая-то. Разве этот город не был недавно пустым? Хоть что-то эти ублюдки из Кроуфрода сделали правильно Их тысячи Они пришли сюда за нами? Похоже на то, но разве это возможно? Нужно убраться с этой крыши как можно скорее Внизу небезопасно. Мы не можем просто пойти по улицам. Вы что, отрастить парочку крыльев? Слушай, давайте пойдем, а на месте разберемся, сможем ли мы пробиться через город или нет. Идет? Хорошо. Я думаю, не стоит игнорировать то, что случилось с Ли. Потерял равновесие, вот и все. Дай нам знать, если почувствуешь что-нибудь. Ну, если что-то начнет происходить. Я знаю. Просто голова кружится. И все. Я all в порядке. Good. Да, насколько это вообще возможно? Yeah. Да, as as насколько возможно. Что теперь? Мы должны сейчас there. спуститься We're и найти там маленькую напуганную девочку. Our Давайте our уходить уже отсюда. Колокол, не тот ли колокол которые звонили все это время, интересно. Опа. Лесенка. Какой-то бедняга тут следил. Это раздвижная лестница. Кажется, я знаю, куда ее нужно будет применить. Видишь что-нибудь? Только here. пожарный выход. Все. It. И пошел со мной? А ты как думал? Like said, как ты Клементин и сказал, Клементина меня больше всех, ну... Она одна меня любила. Я был бы куском fat, дерьма, если бы не сделал этого. Если мы сможем that забраться down, на колокольню, то, возможно, прорвемся через всех этих ходячих. А потом мы просто побежим через улицы? Не знаю. Что думаешь? Мне кажется, что я смотрю на свой самый худший кошмар Просто какая-то смертоносная пыльная мгла Постарайся собраться, нам нужно убираться с этой крыши Все еще хочешь умереть? Я больше боюсь, что кто-то другой умрет Ну что ж, ты здесь Меня главное не убей Не стану Боишься? Я все еще боюсь быть съеденным Сейчас больше, чем обычно Mm -hmm. Так Это вроде бы площадь Кроуфорда like ah. Я случайно, видимо, нажал на нее Вот спуск вниз Да, еще бы мертвая половина Джорджии не шлялась тут по улицам Так Мы здесь не спустимся, ясненько Так, и... Да мне не, не сюда, мне не сюда, мне дальше А мы можем взять лестницу, давай возьмем Плохо. Локала. Yeah. Да, это даст нам время. Привлечем сюда Your как можно больше. Спустимся с Get другой стороны и свалим the обратно. В Тебе не стоит идти. Мои My ноги, ноги уже лучше. Давай я. Я сделаю. Если нужно решать, кто возьмет риск, like this, риск на себя, это должен быть тот, кому нечего терять. Что еще хуже может произойти? Меня снова укусит. Значит, все согласны. Ну, на самом деле, я не согласен, ну да ладно. Скорее. Не дай бог, ему сейчас плохо станет по дороге и все. А, вот черт. Охренеть. Блядь. Твою мать, мужик. Ты как? Я в порядке. Попробуй поискать выход оттуда. Стоит хорошенько позвонить, и под нами будут тысячи ходячих. Ага. Эта веревка как раз звонит в колокол. Закрыто, черт Выход здесь закрыт Ну других вариантов я не вижу Прыгать что ли придется Получается так Охренеть Ну да, не лестница, ничего по-моему Не видно нигде Да, других вариантов не будет В любом случае нам сами придется прыгать Обалдеть ну что ж, поехали. Они идут way. сюда. Целые толпы, господи. Давай обратно. Ну, похоже на то. Думаю, придется jump. прыгнуть. No назад нет. Блять, аккуратней. Careful. Ну, не так уж и далеко. Little... Небольшой прыжок. Ну да. Давай, брат. Отлично. Еще бы. Пора нахрен сматываться с этой крыши. Вы сволочи. Охренеть. Что за они нас наебали? What? Что? верно Вен была не у него. Так что где она? С кем-то другим. We're We're отправляемся их искать. Блять, Just... просто. Господи, погоди, все это сделали больные раком? Да, они нас поджидали. Наверное, им надоело жить под землей. Они избили меня и бросились сюда. Как ты, учитывая все, что случилось там? Мы хотели отрубить ее, но Ли был против. Мы покучим с этим двумя способами. Отлично, ты можешь притворяться жестоким, но что ты чувствуешь на самом деле? Она явно наносит вред. Я терял сознание пару раз. Чувствую себя хреново, но время у меня есть. Давайте не будем волноваться об этом. Господи. Амид, можешь перепрыгнуть через забор и впустить нас на задний двор? Не стоит находиться на видном месте. Да. Не может быть. Ну, так хуево. Клементина, Клементина все еще там. So Мы спасем и климентину а потом что? Нужно съебать с городов. Они I'm меня уже достали. Мы отправимся за город и попробуем жить там. Да, как по мне, это хорошая идея. Тебя Nobody никто не asked. спрашивал. Но ты же did. только что спросил. So не умничай тут. Народ, соберитесь. Ничего nothing не изменилось, ясно? Ничего не изменилось? Я имею в виду в данный момент. Мы будем придерживаться плана. Не ссорьтесь друг с друга. Да, успокойся, Кенни. Мы разберемся во дворе. Бен, Бен, я клянусь Богом. Что нам делать Бен? без лодки? Мы выберемся за город. Мы слишком долго пытали удачу в городах и с лодками. Доставьте ее туда и живите в безопасности, city, ладно? Слушай, я согласен с тобой. I я думаю, что за городом безопаснее всего. Но ты еще не But умер. Так что yet. не говори так, ладно? Да когда же get get ты заткнешься? Я говорю, что нам всем нужно chill. расслабиться, а не только тебе. Расслабиться? Ли укушенный Бог знает, сколько ему еще осталось. Клементина хуй знает, А у нас забрали единственную нашу надежду. Или нужно было бросить тебя в Роуфорде. У нас и так проблем достаточно. Иди нахуй, Кини. Ух, Бэн, не надо. Пусть выговорится. Мне очень, очень, очень жаль, что так случилось с Катей и Даком. В самом деле. И я знаю, что облажался. Но хватит травить меня и желать моей смерти. Нет. И хотя бы знаешь, как они умерли. И попрощался, а я так и не смог увидеть свою семью, родителей, мою сестру. Понимаешь? Твоей семьи больше нет. Но ты хотя бы знаешь, что потерял их. Я так и не добрался домой. Они могут быть живы, мертвы. Они могли стать ходячими или даже хуже. Я не знаю, что с ними. Так что отъебись от меня. О, Бен. Is... Охренеть. О, черт, они идут. В дом. Они ведь не смогут пробраться на задний двор, да? А да, может смогут Мы можем защитить это место Криста, Иди к окнам этой комнаты, заклади их досками Поняла Кенни Ищи оружие, бери все, что найдешь Понял Бэр Подвигай мебель, чтобы забригадировать двери и окна Понял Помид. Что такое? Что? Твою мать. Входная дверь. Doors. Ли, помоги. Схреначим руки. Там должен <связь> быть нож или что-то похожее. Скорее. Охренеть. Хири. <связь> Есть нож. Режет гребаные руки. Что теперь? Готовьтесь, ебою. Думаю, это место надежное. Думаю, мы в порядке. Одеждь мне не придумаешь. Наверх, давайте. Прости, бри. Ребята, помогите сдвинуть эту штуку. Давайте, ребята, вперед. Народ, бежим в конец коридора. Что теперь? So Это замедлит их. Бежим в конец коридора. И сразимся с ними. Мы не можем позволить, не можем позволить загнать нас no. в Убьем, Убьем их столько, сколько we сможем. И когда увидим выход, побежим for. к нему. Сколько патронов у вас three? осталось? Three. У меня три. У меня пять. У меня четыре. У меня два. Вы знаете, куда нужно целиться. Готовьтесь. Так. Ну давай. Давай, выходи. У меня все, ребята. У меня кончились патроны. У меня тоже блять куда нам идти no выхода нет up. наверх, Go. давайте быстрее, быстрее, да хрен на него. Держи. Я плохо прощаюсь с этими штуками. А ты свой уронил. Все могло бы быть лучше. Все в порядке? Ли все еще укушен. Замолчи. Ладно, надо выбраться отсюда и продолжить путь. Он прав, нужно продолжать. Думаешь, мы сможем найти Клема за тем тех чертовых воров? Не знаю. Возможно. Ну, через окно мы не выберемся. Его нельзя открыть. Да и на крышу через него не пробраться. Разве что спрыгнуть вниз? У кого-нибудь есть идеи? Уверен, что этот парень придумал бы что-нибудь. Он был очень находчивым. Заканчивай. Диксон Кент, третий. Промышленник. Амид. Криста, я просто пытаюсь разрядить обстановку. Нам нужно решение, а не глупые шутки. Извини. Должен быть другой выход Ищите какой-нибудь выход Вентиляционную or шахту, or например Или мы можем подождать, пока дом он пустеет И выбраться по крыжам. Эй, Ли, ты в порядке? Да, да, я Я хочу, я должен Просто Ли? Ли? Ли? Ли? Ли. Ли, я в порядке Я там, где были мои родители О, нет Там, где ее родители Ли, вставай В отеле Ты слышал это? Да Что это значит? Она в отеле, в котором останавливались ее родители Он никуда ее не увез Это пока Да, пока Нам нужно думать не только о Клементине Потому что скоро дойдет до нашего случая о чем ты? Как нам выбраться отсюда? В этом и дело, мы не знаем okay, Теперь твоя жизнь зависит от этого Как выбраться отсюда? Я не знаю Прекратите, сейчас нельзя паниковать Как думаешь, сколько у нас времени? Что? Я... Я не знаю Нужно было уговорить тебя отрезать ее Ну, вы не сделали этого, а теперь уже слишком поздно Думаю, нам нужно провести взрослый разговор о том, что будем делать, если Ли станет еще хуже. Эй, слушай. Нужно сравнить эту ситуацию с ситуацией Ларри. Кто такой Ларри? Нам не нужно говорить об этом. Я думаю, нужно. А я думаю, нет. Ребята, я не знаю, что с вами было до того, как появились мы с Амитом, но поговорим об этом, когда выберемся отсюда. Ли, я тут ничего не доказываю. Но как это не может быть проблемой? Моя рука не, не проблема. Да и я сам не проблема. А вот сотня в этом доме, это уже настоящая проблема. Да, да, может, в данный момент, но когда это станет проблемой? И, кстати, у нас может не остаться времени разобраться с этой проблемой. Этот спорт выходит из-под контроля. И послушаешь меня, мы вернем Клементину с тобой или без тебя. To we were I'm sorry, Извини, okay? ясно, бля. Нам Флоп, нельзя этого делать. Придется. To. Нет. Ты uh, you разбил рожу этому чуваку. Заткнись, милый. Look. Смотрите. Это тут все прогнило. Что это со стеной? Пропасть 10 метров? No. Нет, этот особняк упирается в соседний дом. Будь я проклят. Мы же не заключенная Алькатраса. Мы не можем провести несколько месяцев пробивая стену. Если остальные такие же хрупкие, как и это, может и не придется. Посмотрим. Да, мы сможем Хорошо Будем работать по очереди, а Мид, и я А ты, Ли, отдохни Будем работать we'll we'll быстро Я не собирался причинять тебе вред Конечно, друг, я знаю Я рада, что ты рассказал об укусе. Наверное, это было непросто. Да, что ж. Мы бы, наверное, отпустили тебя одного, если бы ты не сказал нам про укус, и это было бы ошибкой. В твоем месте я был бы напуган до усрачки. Так и было. Эта хуйня случилась так быстро. Бывало, что ты чуть не сбил кого-то на переходе? Чуть? У него забирали права. Дважды. Просто бах, и эта тварь набросилась на меня. Я не видел ее, как будто она была в слепой зоне. Ты бы хотел отрубить ее? Не думаю, что это сейчас имеет значение. От нее мне становится плохо. Правда? Да, она горячая, как будто ты сломал кость. Но болит она так, будто это все сон. Когда мы найдем того парня, что будем с ним делать? Мы узнаем, кто он и зачем это сделал. Мы, конечно, можем просто спасти Клем, но она не будет в безопасности, пока этого парня не остановят. Твоя группа попала в какое-нибудь дерьмо до того, как ты встретил нас. Возможно, выжить и не попасть в какое-нибудь дерьмо? И знай, что бы с тобой ни случилось, и... Эй, мы можем не говорить на такие темы? Когда мы были в госпитале, я заметил, что ты уже считаешь себя мертвым. Я укушал, Кристо. Мы все знаем, мы что, все это знают, что это смертельный приговор. Но должно же быть, быть лекарство. Я, Я хочу, что чтобы вы, ребята, позаботились сегодня. о ней. Прекрати. Я серьезно. Она будет в безопасности. И, в общем-то, счастлива с вами. Сейчас мы не будем говорить на эту тему. Криста, послушай его. Я хочу этого, ясно? А что будем делать с ним? Нам нужно поддержать его. Он ведь все еще ребенок, хотя это легко забыть. Часто так срывается? Нет, это было впервые. Хорошо, что он выговорился. Я бы тоже не выдержал, если бы Кенни на меня так напирал. Он убил семью Кенни, поэтому между ними такие напряженные отношения. Серьезно? Как это случилось? Сына Кенни укусили во время налета бандитов на наше укрытие. И, как оказалось, Бен им тайно помогал. Они использовали его, а жена Кенни погибла из-за их сына. Господи. Ну, кажется, он достучался до Кенни. Только неизвестно, хорошо это или плохо. Ладно, я устал. Ты выглядишь отдохнувшим. Конечно, если не считать раненую ногу. Хочу, чтобы пошла я? Нет, милая, продолжишь после меня. Работаю. Осталось немного. Хорошо, что мы можем передохнуть. Я все еще не могу поверить, что тебя укусили. Просто ебать. По крайней мере, он рассказал нам. Для этого нужна смелость. Не думаю, чтобы я рассказал про это. Как -то. Я... Я не знаю. Как со всем этим справиться. Все будет хорошо, Кен. Почему ты ведешь себя так, будто ничего не случилось? В любом случае, я это ценю. Спасибо вам обоим. Многие из нас потеряли свои семьи. Может, теперь тебе стоит от него отстать? Я страшно зол, но не на него. Возможно. Возможно, не на него. Ты слышал его на улице? Слышь, я никогда не думал о том, что с ним Вы тоже -то такое случилось. <реш> Чтоб я сдох. Он рассказывал тебе о том, через были, что мы прошли? Так немного. До этого с нами была одна женщина, Лили. Бог знает, где она теперь. Короче, у нас были напряженные отношения с ее отцом. Она дружила с Ли, поэтому я ночами напролет ненавидел его. Это было давно. Нам нужно двигаться дальше. Ну, ваше здоровье. Я думаю, хуже не будет. Давай. I'm through. Готово. No Ходячих нет. Все налаживается. Будьте все чертовски осторожны. Это место выглядит весьма надежным. Совершенный да. дом, что ли? Охренеть. Боже. Давайте двигаться дальше. Нам нужно уходить. Да. Мы видели так много смертей. Я не знаю, почему именно это разбивает мне сердце. Разбитое сердце не сделает тебя сильнее. Катя поступила так же. и сделал все, что мог. Нет Ли. Она оставила меня, мой сын, люди, которые о нас заботились. Я простил ее, но это не оправдывает такого поступка. Нельзя просто уйти, потому что тебе трудно. Нужно идти до конца и помогать людям, которые тебе дороги. Так что давайте выясним, как нам отсюда выбраться, и найдем эту маленькую девочку. Нам нужно уходить. Да. Крайней мере, один патрон остался. Давайте обыщем комнату, прежде чем двигаться дальше. Ли, выясни, куда нам идти. Я не все-таки взялся за ум. Слава богу. Ну, Ребят, продвинемся мы дальше в любом случае в следующей серии. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться на канал, прожимать лайк. И самое главное, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Я желаю вам здоровья, любви и удачи. Пока.